Хай, people. Сегодня вы увидите, как я разговариваю с настоящей Мэли Если вы мне не верите, то я лично подставлю микрофон своего телефона к своей камере, так как качество звука может быть не очень хорошим, так как Мэли сейчас находится в туре. Сегодня у нее нет концерта но на днях он у нее был и поэтому она хочет пообщаться со мной так как мы с ней подружились внизу в описании я напишу всем вам то что она передала лично своим поклонникам а также адрес ее вконтакте и в твиттере так что Надеюсь, вам понравится, и вы реально поверите, что я с ней разговариваю. Может быть, я оставлю номер ее сотового, если точно смогу его найти у себя на листочке. А сейчас ждем, когда она мне позвонит. Позвонить, она должна мне в течение минуты. Я лично подставлю телефон, чтобы вы видели, что это реальный вызов. И отвечу на этот звонок. Подставлю микрофон своего телефона. Также динамик, чтобы вы услышали настоящий голос Майли, как она разговаривает. Я не знаю, в английском, но тоже. Molly but more smoothie. Tell me what you were creative but it. Oh, right. and, and it. Thank you, Molly, I love you. I love you Molly, the smaller and auntie friends. Do uh, you, hey? Oh, interesting. Hey, is Russia good leaves for Russia? Goodbye, Molly. Сейчас вы лично видели, как я разговаривала с Майли Она передает всем своим фанатам и антифанатам привет. И она вас очень любит. Она очень добрая, потому что отдала свои волосы детям, которые болеют раком. Она очень добрая, дружелюбная и милая. Попробуйте с ней тоже пообщаться. Я скину вам внизу в описании все ее данные, так что вы сможете лично пообщаться с ней. Ее сотовый я может быть найду. Но правда позвонить ей достаточно сложно, так как или ответит ее агент, или же часто берут незнакомые люди, рядом с которыми оказывается ее телефон. Всем пока. Ставьте палец вверх и смотрите описание. Пока. С вами была Валерия Царь. Подписывайтесь на мой канал.